Курица-красавица у меня жила. Ах, какая умница курица была. Шила мне кафтаны, шило сапоги, сладкие, румяные, пекла мне пироги. У нас тут у всех была курица-красавица, которой все страшно гордились. И называлась она IT страна Помните, на выборах 2020 года бывший директор парка высоких технологий Валерий Цыпкало на всех углах всем рассказывал, как он создавал этот парк высоких технологий и эту «Айти-страну» вопреки Лукашенко. А Лукашенко с не меньшим удовольствием рассказывал, кому своими ручищами создавал то же самое, вопреки Цепкалу. То есть, гордились все. Оппозиция, и не без оснований, надо сказать, видела в растущей этой прослойке Айтоты некий очаг новой Беларуси. Доказательство состоятельности частного бизнеса, смотрите, сколько денег-то зарабатывает. И успешный пример интеграции Беларуси в западную рыночную экономику. Белорусская власть тоже не без оснований видела в этом свой успешный экономический проект, который, кстати, не так много, который приносит твердую валюту, который, так сказать, продвигает наш имидж на международной арене. То есть мы не только драники и трактора умеем делать, мы еще тут на острие прогресса и на пике высоких технологий, и который. Так сказать, создает, плодит прослойку состоятельных людей, покупающих квартиры, машины и служащих питательной средой, платежеспособного спроса для сферы услуг. Обычные граждане сперва были немного в шоке от того, что в нашем культурном местечке появились хипстеры, которые хлебают смузи и крафтовое пиво, но со временем привыкли. Ребята эти, это, в общем-то, безобидные и иногда даже смешные. То есть, это был тот случай, когда никто не в обиде и никто не в накладе. Первые звоночки по этой идиллии прозвучали после выборов 2020 года. Белорусская власть внезапно осознала, что самые, самые обеспеченные, самые платежеспособные не значит самые лояльные. Айтишка массово поддержала протесты, можно даже сказать, составила костяк активистов. Лукашенко даже как-то артикулировал, что застрельщиками этого, этого, как он называет, мятежа были айтишники и ипэшники. А айтишники поняли, что власть устояла и сейчас будет мстить мелочные и жестоко. Поэтому быстренько засобирались в дорогу. Благо, большинство из них может работать удаленно. И неважно, где физически находится твоя тушка, а вы не в тюрьме. Ситуацией, кстати, воспользовались поляки очень быстро, которые как будто стояли на низком старте. И моментально не принимали всяких законов, которые максимально облегчили миграцию белорусской айтоты в Польшу. То есть, вы там можете иметь год работы в индустрии без специального образования или специальное образование без работы в индустрии и этого уже достаточно, чтобы взять в охапку семью и быстренько релацироваться и даже рассчитывать на какую-то польскую социал. И сложилась довольно странная ситуация, когда с одной стороны независимая негосударственная оппозиционная пресса шумит по поводу того, что из страны массово уезжают айтишники. Массово-массово. И это правда, что интересно, они действительно массово уезжают. При этом государственная пропаганда говорит, что постойте, ребята, все крупные игроки, все крупные компании остались в стране, и никто не уехал. Резиденты ПВТ демонстрируют какой-то вообще сумасшедший рост прибыли за 20-й год, например, и как бы все компании продолжают набирать людей. И это тоже правда, остались, демонстрируют рост прибыли и продолжают набирать людей. Особенно забавно, как бы вышло, когда после пикировки Лукашенко и Добкина, это который основатель ЕПАМ, который, собственно, локомотив, первопроходец и ледокол белорусского IT-аутсорса, пикировка не закончилась ничем. Как бы. ЕПАМ все равно остался в Беларуси, а Лукашенко успокоился. То есть на тот момент на самом деле ни компании IT-шные не хотели уезжать из Беларуси, ни власть, в общем-то, не хотела чтобы они уезжали из Беларуси. Немножко поунижать их, это да, но чтобы уезжали, это нет. И если бы продолжалось все так, как оно шло, то скорее всего, да, продолжался бы отток специалистов. Но отчасти, как минимум, он был бы компенсирован набором новобранцев. Возможно, просело бы общее среднее качество и внешний имидж белорусской IT. Просто потому, что уезжают люди более подготовленные, на их место становятся менее подготовленные, чтобы через некоторое время стать более подготовленными и тоже уехать. Однако, что-то да было бы. Но тут случилась та самая спецоперация. И вот здесь просто как бомба упала. На некоторых буквально. Вот тот же ЕПАМ после пикировок с Лукашенко и выборов 2020-го, немножко изменил стратегию и делал ставку на развитие не белорусского отделения и белорусского офиса, а российского и украинского. И вот табадам дам Один под бомбами буквально, второй под санкциями. И третий, белорусский, как бы, тоже под санкциями, но еще не такими жесткими. В результате ЕПАМ закрывает офисы в России, сообщает о выделении 100 миллионов долларов на помощь украинским айтишникам, но судя по всему, речь идет о том, что там сидит 10 тысяч сотрудников, и их вместе с семьями надо перевести в какое-то более безопасное место. Прекращает набор в белорусское отделение и начинает массово вывозить оставшихся сотрудников международными заказными чартерами. Вслед за ЕПАМом на крыло становятся пташки помельче. Некоторые напоследок хомят, делая яркие заявления про российских оккупантов и все такое прочее, и войну там, добра со злом. Вот. Но большинство, как бы, делает ноги и линей тихо, абсолютно, потому что они просто выходят из-под на самом деле. И знаете, вот сейчас эта волна пошла уже на спад, но еще недели две-три в некоторых местах Минска творилось нечто, напоминающее картину бегства буржуазии из Новороссийска. Там нотариальные конторы, паспортные столы, ветеринарки, которые выдают за паспорта домашней скотине. Там просто стоят огромные толпы людей в очереди, которые там пишут списки и все кричат, что мне срочно у меня чартер под парами. Если вдуматься в это все, то на самом деле это невыгодно никому. Вот что самое интересное: на бешеные безумные деньги влетают компании, потому что им надо заказывать эти чартеры, им надо платить релокационные бонусы для того, чтобы айтишники могли перевести семьи свои в другую страну, и, кроме прочего, они терпят разные другие убытки. Например, у того же ЕПАМа на фоне этого всего акции рухнули на 45%. Это, между прочим, очень неприятно и болезненно. Но большие деньги влетают и айтишники. Основные места релокации – это Грузия, Литва и Польша. В общем, страны это не самые вроде как дорогие, но если в маленькую Грузию как десант высаживается просто 15 тысяч белорусских айтишников, а как бы пресса пишет о таких цифрах. И мы еще не знаем, сколько российских туда высадилось, то цены на недвижимость, на аренду недвижимости, они стремятся просто к уровню Парижа и Лондона. И Та же самая картина наблюдается и в Польше, и в Литве. Наверное, вот единственные люди, которые на этом всем выиграли, это те, кто сдавали свои квартиры или чужие квартиры там, в Тбилиси, Варшаве и Вильнюсе. А белорусское государство, оно внезапно теряет эту свою курицу-красавицу, как бы, которая пекла пироги, создавала на международный имидж и говорила, что мы можем не только трактора и драники, она вот буквально буквальном смысле улетает и не факт, что вернется. Почему это происходит, если это никому не выгодно? Дело в том, что основной заказчик, потребитель этих услуг и этого труда, он находится либо в странах Запада, либо в странах, там, условно говоря, находящихся в орбите влияния Запада. И ввиду санкций, это самый клиент и заказчик иногда очень жестко диктует компаниям свои условия. То есть, если вы хотите наших денег, пожалуйста, как-нибудь покиньте эту подсанкционную богом забытую территорию. Вот приедьте в другое место, и тогда мы сможем с вами рассчитываться, и все будет как раньше. А компании часто очень жестко диктуют условия своим сотрудникам. Те же самые, что мы сейчас закрываем офис в Минске, или оставляем, но минимизируем его. Возможно, мы не сможем платить вам деньги, потому что отключат от слифта и так далее и тому подобное. Поэтому либо вы тоже покидаете эту постанционную богом забытую территорию с нами или без нас, или просто ищите себе новую работу. А как вы понимаете, новую работу в такой ситуации найти себе довольно сложно. То есть, скорее всего, останутся в Беларуси только те, кто. Либо имеет сговорчивых клиентов-заказчиков, которые не будут на них давить. Это не так много, наверное, будет. Либо те, кто придумают какие-то хитрые серые схемы оплаты и как бы смогут замаскировать, скажем, белорусских сотрудников и делать вид, что они не в Беларусь. Либо те, кто работают на российский и белорусский рынок. В конце концов, кому-то придется делать российский YouTube и российский Instagram. Вот, Но мы же понимаем, что. Масштабы будут несопоставимы. И бюджеты будут несопоставимы. Поэтому, скорее всего, большинство айптоты от нас отчалит. Насколько это все страшно? Ну так, вообще отрасль не очень большая в плане численности, занятых в ней. Около 70 тысяч человек на 2020 год. Я не думаю, что она сильно выросла. А Нельзя сказать, что это отрасль, которая как-то... Прям вот весь белорусский бюджет на ней держится. Нельзя такого сказать. И налогов они платили меньше, чем могли бы. Но вопросы с налогами в мирной нормальной ситуации можно было бы постепенно решать цивилизованным способом. А сейчас становится вопрос, а кто и вообще будут платить, если они все уедут. Эти самые налоги. Кроме того, мне кажется, что вслед за айтишкой схлопнется часть сферы услуг. Мы же знаем, нам часто говорят о том, что мы открытая экспортно-ориентированная экономика. Еще очень маленькая. Это значит, что чтобы в кафешку пришли 3 рубля, кто-то должен заработать за границей доллар. Вот этот доллар походит под экономики, а потом кто-то потратит его на смузи. Ну, примерно так. Кроме того, у нас ведь очень небольшая прослойка состоятельных граждан в Беларуси. То есть, по официальной статистике, может кто-то скрывается, но по официальной у нас только 4% населения получает больше тысячи долларов на данный момент. И вот как бы из них один или чуть больше процент уезжает. Я даже не знаю, кто будет покупать вот эти вот квартиры, которые строятся в Минске, например. И есть еще один момент, про который говорят меньше, но мне он кажется, возможно, даже более важным. Какой пример привести ребенку в доказательство того, что важно хорошо учиться? Что ты вот просто будешь ходить в школу и старательно так сказать, изучать науки, потом поступишь в белорусский вуз, приобретешь профессию и все у тебя будет хорошо и в шоколаде. Да, у нас как бы есть профессии, на которые надо много и хорошо учиться, врачи, например. Но мы же понимаем, что когда они все закончат, они не будут в шоколаде. А тут Тебе не надо быть хищным эксплуататором и выцарапывать из каких-то работяг деньги. Тебе не нужна никакая барыжная жилка такая, вот такая, вот такая. Не надо лизать жопу на чайство. Можно быть вообще законченным интровертом, получить хорошую профессию, и все у тебя будет хорошо. Поэтому я боюсь, что, возможно, от нас сейчас улетает последний аргумент, собственно, за важность образования. Последний фактор престижа образования. На этом фоне Россия вводит беспрецедентные меры поддержки IT-индустрии. Речь идет об отмене налога прибыль, на прибыль, насколько я слышал, о моратории на любые проверки и даже о откосе от армии для айтишников мужского пола призывного возраста. Поможет ли? Я, честно говоря, сомневаюсь. Ну, я не сомневаюсь, что вот в место, где нет проверок и налогов, набежит много интересных людей. И те, кто помнит конец 80-х, начало 90-х, могут себе представить, что там будут за технологии. И, скорее всего, они будут не информационные. А как бы в остальном, мы же помним, что основной заказчик этих услуг находится на западе, либо в странах, которые находятся в орбите влияния запада. Внутренний рынок маленький, а Китай как бы обращаться за нашими IT-услугами не спешит. У них есть свои. Поэтому я очень боюсь, что вот эта наша курица-красавица, которая пекла пироги, она просто улетает и машет нам напоследок вот крылом чартера международного. Я тоже вам машу крылом напоследок. У нас, конечно, сегодня такая странная немножко тема для разговора вышла. Но как истинный художник слова, я когда вижу какой-нибудь глобальный такой исторический процесс интересный, я как бы спешу. И не могу его не запечатлеть в тексте или видосиках. Нас он, кстати, тоже коснулся по касательной, и вы, наверное, заметили, что качество техническое, звук, там, картинка и так далее стало у нас несколько похуже. Мы будем работать над этой проблемой, а пока, еще раз машу вам крылом, и в отличие от айтишки, я еще вернусь.